Между тем, члены комиссии с правом совещательного голоса просили председателя избиркома создать рабочую группу и расследовать нарушения на выборах, связанных со списками избирателей. Множество ошибок вызвало новая система голосования по месту фактического нахождения. Ошибки, которые мы видели, обнаружим, проанализируем, конечно, будем исправлять. Может быть, в разъяснительной... мы ходили по квартирам и, может быть, мы не делали акцент на то, что действует первое заявление. Вот. Но все большие системы не требуют отложения какого-то. В целом, Виктор Панкевич отметил, что выборы президента в Петербурге были кристально прозрачными. А вот наблюдатели нашли к чему придраться. По их словам, старорежимных вбросов и переписываний протоколов, которые были популярны на предыдущих голосованиях в городе, не заметили. Но махинации со списками избирателей 18 марта они якобы зафиксировали множество. Некоторые граждане оказывались вычеркнутыми из списков на участке по месту прописки. Наблюдатели связывают это с желанием увеличить явку на выборах. Были отдельные случаи с просто припиской 300 в Афганистском районе, 300 голосов взяли, приписали и раскидали по разным кандидатам. То есть это не, не влияло а, на результат. И очень много сообщений о незаконной агитации в виде а, вот этих вот... А... Ящиков с моим бюджетом, в которых, поскольку на этих листовках были цитаты одного из кандидатов, а это, и эти листовки, в, например, в Петроградском районе лежали прямо в кабинках для голосования. А вот в Ленобласти наблюдатели предотвратили один случай вброса. Председатель участка пытался пустить в урну целую пачку бюллетеней. Во Всеволожске на УИКе в клинической больнице активисты обнаружили факты голосования без открепительных заявлений. Но вскоре это исправили. Наблюдатели отмечают о всех нарушениях они заявят в избирательной комиссии регионов.